Вас с ней все, а может, и нет, По Под тротуаром грохочут чёрные сапоги В этих глазах отражается уличный свет. Кто-то здесь хочет остаться, а кто-то услышит беги. И песни, что кем-то не светом напишет другой, а время разложит по полкам. Все тайны тогда и сейчас И кто-то устанет, и кто-то уйдет на покой Но в строй станут другие Хоть и их у нас Все дальше от сцены Навстречу вокзалам Перроны, дороги, степи, ведущие вдаль И поезд входит, Погашены лампы Кому-то достался восток путешествий, Кому-то досталась печаль. Мы оставляли квартиры, пускались в бега, Плакали вслед нам окна наших уютных темниц. Что впереди ждет, знали мы наверняка, но убегали все дальше, Служая пение птиц, Мелодии снова исчезают, И город вновь спит. Укутан ночными огнями, Согрет тротуарным теплом, Окончен спектакль дневной, И театр закрыт. И ночью разделяет всех тех, Кто выбрал мечты, а кто дом, Навстречу дорогам, Ветрам, приключениям Туда, где высокие горы, себе снега Мы снова вернемся И слов мгновенье Пройдет это время и кончится лет Оно в памяти с нами, оно теперь будет всегда 今